Итак, ребятишки, всем привет. Короче, сегодня у меня такая идейка возникла. Решил я разыграть 1000 рублей. Ее, ну, как сказать, не сильно то есть, сложно найти, эту тысячу. Что для этого нужно? Для этого нужно зайти ко мне на канал, начать смотреть видеоролики. В этих видеороликах можно найти подсказку. Ты выиграл 1000 рублей. При просмотре увидишь такую подсказку. Ну, возможно, ты и не увидишь, может быть, ты не на тот видеоролик нарвешься. Что еще нужно сделать? Нужно сделать вот этим вот видосиком, короче, поделиться в WhatsApp. В WhatsApp делитесь, ставите лайк, короче. Ну, или дизлайк. Оставляете, короче, свой комментарий, что вы участвуете. И все. Кто выиграет, тот выиграет. Разыгрываю одну тысячу рублей. Короче, а, скриншот сделайте, что вы в WhatsApp поделились, и отправите мне в WhatsApp. В описании будет мой номер, куда отправлять скриншот о том, что вы поделились с пятерья, ну, пятерьмя друзьями. Пятерью или пятерьмя. <ч admittedly> Все, давайте. Желаю, чтобы ты выиграл. Ну, зритель.